Итак, практика «Бог за спиной». А многие из нас, те, которые пытаются достичь больше в этой жизни, найти ответы на свои вопросы, сталкиваются с тем, что не могут двигаться вперед по каким-то своим запросам, например, отношения, деньги, здоровье, самореализации. И обязательно, когда приходят к психологам, то ищут причины в прошлом и находят их. И эти причины в родовых программах. И эти причины в убеждении, в установках мамы, бабушки, значимых людей. Мы не помним, но бессознательное больше имеет силы и влияние на нас, чем наше сознание. Сознание совсем-совсем малюсенькое, а Бессознательное огромное. Если взять соотношение, то 5% из 100 это сознание и 95% бессознательное. Там лежат все эти залежи установок негативных, болезненных, психических травм и так далее. И часто люди залипают на этих сепарациях, отделения от родителей. Часто люди залипают... На том, что мама, папа, и настолько им нравится вот эта работа, увлеченная работа, увлечение с родовыми практиками, даже куча тренингов есть. И люди таким образом залипают и находят в себе новое убеждение, что виновата мама или папа. И они настолько увлечены этими доработками, этой психотерапией что переключают фокус внимания и забывают истинную причину своего «я». Истинная причина своего «я», уважаемые друзья, как психофизиолог, психотерапевт, скажу вам вот в чем. Каждый из нас заранее, который пришел в эту жизнь, уже договорился со своей душой. Кто в это верит, кто в это не верит, как хотите. Это вам решать. Но ДНК, это то, что передается по наследству. Если вы не проработали себя в этой материальной жизни, то вы будете долго ходить кругами и все искать причину в ком-то. Угу. На самом деле люди боятся действий. На самом деле каждый человек боится взять ответственность. Он ищет, кого, за кого бы прицепиться, где бы найти а, ответ. От, ну, отмазку какую-то, объяснить себе, почему он не делает нового и забывает о том, что если здесь вы не проработаете себя в том плане, что не продвинетесь дальше, не начнете делать другие вещи, которые вам трудно, страшно, неловко, неудобно, а что скажут, а вдруг что подумают, вы вот эти свои страхи делаете, прикрываете теми же э, родовыми программами, какими-то родительскими какими-то установками. На самом деле, каждый из нас заранее договорился со своей душой и с Богом и выбрал этих родителей. В этом родители ⁇ это всего лишь, ну, не знаю, способ, через который вы пришли в эту жизнь. На самом деле, ваши отношения не с родителями со своей душой именно поэтому когда мы обижаемся долго на своих родителей мы залипаем в этом детско подростковом инфантильном периоде и не берем ответственность за то что у нас сейчас есть часто люди особенно зрелого возраста живут прошлым они настолько раскручивают эту тему что вот она создала, вот она что-то сделала, ли он. И живут памятью, память, памятью вот этих прошлых событий своих. И забывают, что их развитие остановилось только потому, что эта остановка зафиксировать себя на прошлом, это значит умереть. Потому что двигаться, постоянно идти на что-то новое, то, что неизведано и то, что страшно, в этом смысл жизни. Поэтому, когда у вас болит, и вы не можете оторваться от дочери, от сына, вы не можете просить маме, папе. Я долго работала над собой, и тему... Отделение себя и чувство вины, и обиды, и обиды на маму, чувство вины перед сыном, который ушел. Я многие годы работала. И только совсем недавно до меня дошло, за что я по-настоящему благодарна родителям. За что они давали мне вот эту, не любовь может быть, но они любили как могли, как умели. Потому что я выбрала прийти через них и договорилась с собой, со своей душой и с Богом. Поэтому практика очень простая. Когда вы работаете с родителями, представьте себе родителей перед вами. Маму, папу, бабушку, кто-то для вас значимый. И представьте себе, что за спиной у вас Бог. И говоря сейчас родителям, такие слова – Обязательно прочувствуйте, что у вас будет в селе происходить. Я не от вас. Я от Бога. Благодаря вам я пришла или пришел в эту жизнь. Я не от вас. Я от Бога. И чувствуйте за спиной Бога. Чувствуйте Его поддержку. Как он гладит вас по голове, как он дает вам силу, как ваша спина разрастается, раскрывается, открываются ваши плечи, потому что Бог за спиной. И вы себе говорите, я от Бога, я в этой жизни хочу сделать по максимуму, пока я жива или живой, чтобы, уходя из этой жизни, не было стыдно за то, что я всю жизнь цеплялась или цеплялся за какие-то отмазки. Я от Бога. Я буду делать то, что мне важно, потому что когда я приду к окончанию этой жизни на Земле, мне придется держать ответ перед своей душой. И если я пришла и пришел в эту жизнь ради счастья потому что каждый человек имеет миссию главную быть счастливым и когда вы говорите если я пришла или пришел в эту жизнь быть счастливым то я делаю все шаги которые необходимы мне чтобы расти над собой и чтобы душа в моем теле радовалась когда я прохожу эти страхи неудобства Потому что на самом деле моя вторичная выгода не делать что-либо новое. Это найти зацепку, кто виноват. Я обижена на У меня чувство вины перед сыном или перед там, другим человеком. Эти люди пришли в вашу жизнь, чтобы вы стали мудрее, чтобы вы сделали уроки, извлекли, выводы сделали. Они цеплялись за вот эти отмазки. Поэтому у меня Бог за спиной. Я от Бога. Я отпускаю тебя. Мой сын, моя дочь. У тебя есть своя дорога. А у меня своя. Потому что многие из нас знают, что если мы говорим сейчас про отпускание детей, то мы с вами знаем, да, что... Говорят, дети – это гости в нашей жизни, правда? Гости, вы это слышали. И теперь, когда вы говорите о том, что у меня Бог за спиной, и я не от вас, родителей, я ничего тебе не должна больше, сын или дочь. Я дала тебе или дал ровно столько, сколько умел и знал. Я снимаю с себя ответственность за тебя. Ты ответственность берешь на себя, идешь по жизни, и это твоя дорога. И если вы ребенка вырастили до там, уже 16, 17, 18 лет, ваша ответственность отходит. Это его ответственность. А вы дали все, что могли. А дальше дает социум. А в социуме ребенок выбирает, что ему взять, какие уроки пройти, какие тренинги пройти. И вы, когда берете на себя ответственность за своих детей, когда они уже взрослые, на самом деле это ваша безответственность, потому что вы не понимаете, что вы мешаете вашему взрослому ребенку найти свой путь. Вы нарушаете все законы вот такие дела, поэтому Бог за спиной, я от Бога, я не от вас, родители, я от Бога, спасибо вам, то же самое родителям, детям своим говорите, я дала тебе все, что умела, все, что могла, И даже если что-то сделала не так или сделала не так, на тот момент я по-другому не знал и не умел. Потому что когда вы вот эти связи держите, не обрезаете. Да, вы знаете, много энергетических практик, у меня есть и у других специалистов. Вы обрезаете эти связи, а когда вы их не... Даже когда вы обрезали, там, да, практика, мысленно, да, но вы продолжаете удерживать в голове, то вы продолжаете и дальше этому человеку вы давите, понимаете, вы не даете ему жить своей жизни, когда у вас гиперответственность, на самом деле безответственность. Потому что каждый заранее договорился с собой, своей душой и с Богом, зачем он идет к этим родителям. А вы, я, любой человек, который попадается на пути, друг друга, это лишь тренажерчики, понимаете. Бог за спиной, и у вас все получится. Верьте в себя, потому что Бог в вас верит.